Ребят, всем привет, всем привет, привет. Добро пожаловать в это видео. Проводил по этой теме прямой эфир, но не поставил на кнопку запись. Бывает такое случается, поэтому я по обратной связи в аудитории, ребята говорили, что некоторые не смогли попасть на эфир, хотели бы посмотреть эту тему, очень актуальная, и в принципе хотели бы посмотреть запись. Поэтому я прислушиваюсь и в принципе вот подготовлю данное видео. А, о чем в принципе видео механизме продаж через вебинары и я сегодня хочу рассказать о полноценной модели из двух сюжетных линий а, это очень интересная механика я уже продаю через вебинары более 7 8 даже лет и один из моих лучших результатов это одной из компаний я помог сделать товароборот более 750 тысяч долларов суммарно за пару лет да, то есть я лично продавал в бизнесе на более чем 30 тысяч долларов ежемесячно только благодаря вебинарам. Поэтому я думаю, наблюдая за экспертами, наблюдая на рынке, как многие запускают определенные воронки, автоворонки, вам бы хотелось бы, наверное, подсмотреть за теми механиками, а что же, вот какая-то внутренняя кухня на самом деле. Как это устроено как какой алгоритм действий потому что то что мы обычно видим это некая верхушка айсберга а все что внутри оно скрыто под завесой тайной и ее можно отгадать на самом деле и проследить только если самому пройти цепочку от и до а эта цепочка от и до когда вы даже покупаете продукт вам необходимо покупать продукт приходить на консультацию и так далее. За эти 8 лет я проэкспериментировал разные модели продаж через воронки. Автоворонки разные пробовал. И лидмагнитные, и видеоворонки, и вебинарные воронки. Вебинарные воронки тоже разные бывают, но нет ничего лучше, чем вебинарная воронка. Вебинарная воронка, наверное, одна из немногих инструментов, которые за короткий срок может выстроить очень теплые взаимоотношения с вашей аудиторией. Ну, вот представьте, как, какой, же, какой из элементов воронки может удержать а, вашего потенциального зрителя, вашего потенциального клиента, партнера 2-3 часа, да, то есть в видеоформате, в интерактивном формате. Это на самом деле очень сильный инструмент и сильнее вебинаров для утепления и для продаж на хорошие чеки, да то есть это от 50 от 70 тысяч от 100 даже тысяч я не знаю ну то есть и вот связка связка вебинарной воронки с консультационной воронкой это самое невероятное для любого бизнеса что можно в принципе придумать но сегодня есть определенные проблемы маленькая доходимость до вебинаров, маленькая конверсия в заказы, маленькая конверсия в продажу и так далее. И с этим можно на самом деле работать. И сегодня я расскажу основную механизм, который необходим для высоких конверсий. Как в доходимость, так и в продаже и рекрутинг, например, через вебинарные воронки. Немножко давайте обо мне. Если вдруг меня вы не знаете, меня зовут Виктор бандалет я в интернет-маркетинге уже более 8 лет, провел уже более 300 вебинаров, обучался, ну если брать именно конкретно вебинарам, да, то есть обучался у многих кого, и в частности у Юрия Курилова, Виталия Кузнецова, Артема Нестеренко, Ран, Расла Брансона, Фрэнка Керна. Создал объем бизнеса более 15 тысяч долларов в месяц за полгода, да, то есть и впоследствии вырос. Тут э, это все вот понакатано через за вебинары, да, то есть за три месяца проведения вебинаров еженедельно мой бизнес начал приносить 15 тысяч долларов товарооборота ежемесячно, и потом буквально в течение двух лет он вырос более чем до 30 тысяч долларов ежемесячно, и за два года сделал объем компании более 750 тысяч долларов, продал свой клуб на 800 тысяч рублей. И владелец онлайн школы для сетевых предпринимателей. Кстати, если вы прямо сейчас понимаете, что для вашего бизнеса нужен, так, нужна такая система, как вебинарная воронка, напишите в комментариях под этим видео система. Либо же напишите мне в личку, найдите мои контакты и смотря где вы будете смотреть это видео, напишите систему. Я хочу систему, я хочу систему, Мы с вами созвонимся, буквально на 15-20 минут. И я проанализирую, какую воронку лучше всего использовать для вашего бизнеса. Насколько можно адаптировать в бинарную воронку для вашего бизнеса. На какие чеки можно продавать, на какие высокие входы в бизнес можно рекрутировать. Например, партнеров потенциальных в ваш бизнес. Пишите «Хочу систему», если вдруг вы понимаете, что для вас это сегодня актуально и вам нужна в этом помощь. Итак, ребят. Все, с чего начинается воронка по моей модели, тут будет два сценария. Да? то есть Два сценария в одном, которые будут приводить вам высококвалифицированных кандидатов с высокой конверсией, которые будут приходить к вам с высокой конверсией доходимости на вебинар. И с вебинаров будет высокая конверсия в продажу и заявку на консультацию. На консультацию вы можете продавать наставничество, услуги, курсы. Партнерство в бизнес, хоть от 100 тысяч, хоть от 200, хоть от 300 тысяч рублей и у вас это будет работать с хорошей конверсией. Итак, самый, самый ключевой элемент, на который мы ориентируемся, это вот наше ключевое действие, к которому мы стремимся, это заявки на наши стратегические сессии, то есть на наши консультации для того чтобы у нас были стратегические сессии да, то есть консультации нам нужны лиды что такое лиды да? то есть если вы в интернет-маркетинге не так давно либо только-только хотите с этим познакомиться лиды это потенциальные клиенты потенциальные партнеры лиды это люди которые оставили контактные свои данные взамен на какую-то просьбу услугу подарок и так далее возможно это вы сделали подписку на какую-нибудь полезность на серию видео на сам вебинар на что-нибудь, да, то есть, короче, лиды это потенциально ваши клиенты, они оставили свои данные для того, чтобы вы с ними связались. Но лиды это не равно еще партнеры, это не равно еще клиенты, это потенциальные клиенты. И наряду, если мы просто сегодня очень много, кстати, экспертов делают большую ошибку, они делают спам-рассылки. И прямо предлагают прийти на консультацию и туда приходит очень много неквалифицированных очень холодных очень некачественных потенциальных партнеров либо потенциальных клиентов потому что мы с ними еще никак не контактировали мы с ними еще никак не связывались да и вообще спам рассылка это один из самых холодных видов трафика который можно создавать к себе на услуги в свой бизнес и так далее поэтому я сейчас немножко вам дам такой немножко полезных рекомендаций немножко контента дам на то откуда трафик наиболее теплый и мы начнем с самого горячего по самый холодный самый горячий конечно это ваша подписная база да то есть подписная база база подписчиков ваши подписчики в социальных сетях друзья коллеги ну, то есть те люди которые вас уже знают те люди которым вы как-то помогли давали какую-то полезность это самое теплое самое горячая аудитория, с которой можно работать. Следующее по теплоте это партнерский трафик. Это когда вы договариваетесь с другими коллегами, с экспертами в такой же нише, да, то есть где есть ваша потенциальная аудитория, вы договариваетесь о каком-то сотрудничестве. Да, то есть, вот например, вы просите у себя прорекламировать ваш например, воронку, ваш вебинар, либо вашу какую-то полезняшку. А вы, взамен на то, что человек прорекламирует, вознаграждаете партнерскими комиссионными. Ну, то есть, если у вас совершится какая-то продажа, вы там делитесь 50 на 50 прибылью. Либо же вы платите какому-нибудь эксперту, который есть база подписчиков, и он по своей базе подписчиков вас рекламирует. Почему это очень качественная целевая аудитория? Потому что у владельца этой базы владельца у эксперта есть авторитет доверие любовь со стороны этих подписчиков и если подписчики реагируют на его просьбу, например, подписаться к вам в лице этих людей вы автоматом становитесь тем же авторитетом, да, то есть это уже достаточно хороший теплый рекомендательный трафик, как говорится, и который будет покупать очень хорошо. Следующий по теплоте идет трафик у, у, от блогеров, но желательно, чтобы у этих блогеров тоже была ваша целевая аудитория. Если вы продаете бизнес, то не нужно а, рекламировать а, свою воронку у тех, кто продает косметику. Если вы Обучаете наставников, экспертов, как-то продажам. Не надо идти к блогерам, которые там собирают аудиторию, которым интересно вязание спицами. Да, то есть все равно они, если даже я отреагируют, то вряд ли у вас что-то купят. Поэтому везде нужно искать блогеров и те источники, которые владеют именно вашей аудиторией, тогда ваша воронка будет работать достаточно хорошо следующее по теплоте идут тематические паблики группы сообщества в мессенджерах в социальных сетях и так далее да, то есть например вы обучаете худеть надо в группах пабликов по похудению например у блогеров по похудению экспертов которые обучают похудению это самая целевая аудитория находится именно там дальше по менее, по меньшей теплоте находится яндекс Директ, то есть яндекс google там, где человек, вот, если у нас возникает какая-то проблема, то мы идем куда? Мы идем в первую очередь это в Яндекс, Google, Гугл, гуглим, как решить какую-то проблему. И когда мы вводим этот запрос, нам выдается решение. И вот когда мы собираем аудиторию, которая потенциально вводила запрос, например, вот я сейчас провожу это видео, да, то есть записываю видео по вебинарам, и моя целевая аудитория это так, кому уже интересно, например продавать через вебинары и, например, эксперты, многие эксперты, владельцы курсов, наставничество, там онлайн школ, блогеры, им интересно, как продавать массово. То же самое предприниматели СЕО бизнеса, как рекрутировать массово, да? то есть и люди, которые созрели к этому, они идут в Яндекс и такие вбивают, как рекрутировать на вебинарах. Да, то есть, либо же, как продавать онлайн-курсы через вебинары, как провести высококонверсионный вебинар, как создать вебинарную воронку. И когда моя реклама, я, например, настраиваю именно на эти запросы, когда человек вводит такой запрос, я им даю вот это видео. И тогда это будет самая классная, самая качественная аудитория. То же самое и под вас, да, то есть, что чтобы решать, какую проблему решать, как начать, например, дополнительный доход, как начать бизнес. Да, то есть, вы предлагаете, например, воронку, которая презентует ваш бизнес, либо же как продавать наставничество, как продавать курсы и вы рекламируете свое. Вот, ребят, потом идет реклама в Ютубе, то есть везде, где есть видео потому что видео это самые сильные. Влияние, влияние это через видео да то есть утепление через видео и потом идет таргетинг таргетированная реклама на всех площадках где вы можете только это встретить таргетивная реклама вконтакте Инстаграм, facebook telegram и потом уже по наименьшей такой самый самый э, наихудший так сказать по с, э, по теплоте это идет спам рассылка но это тоже все хорошо работает так вот а многие эксперты те люди которые хотят продавать через вебинар совершают огромную ошибку они ведут сразу же подписку на вебинар ну то есть на тему какого-то вебинара и потом страдают от того что до вебинара очень мало людей доходит и на вебинарах потом очень мало покупают либо пользуются тем предложением которое делают и это все от того что в период первого знакомства до вебинара вас аудитория не знает вас не любит не доверяет и поэтому нужно сделать определенные касания с аудиторией для того чтобы к вам в конечном итоге на ваши консультации доходила самая классная самая целевая аудитория и что необходимо сделать вместо того чтобы привлекать на вебинар потому что если мы привлекаем на вебинар кстати подписчик дороже в раза два будет да то есть чем если вы будете привлекать человека на какую-то полезняшку да, то есть по моей методике которую я выявил и который работает наилучшим образом с, с, с наилучшей конверсией в, в, на вебинаре в консультации это когда мы ведем человека на подписку на какой-нибудь подарок например pdf книгу да, то есть очень важно человека подписать на то что он может потребить здесь сейчас в очень короткий срок и я вам рекомендую не pdf просто подготовить ну где человек может это скачать потому что в последнее время в реалиях вот этой скорости постоянной человек скачает где-нибудь к себе на телефон либо на компьютер и может даже pdf этот не открыть и поэтому нам очень важно сделать все максимальное чтобы человек коснулся нашего нашего нашей единицы контента, в которой мы дадим микроценность, которая даст действительную полезность человеку, внедрив которую человек может действительно что-то изменить в своей жизни, в своем бизнесе, либо в том, что он продает. Поэтому это архиважно. Поэтому я рекомендую вместо PDF подготовить, например, на сайт, на сай, сайт, страницу, на лендинге, либо в социальной сети, через телетайп. Через какой-нибудь сервис, где человек по вашей ссылке не скачает PDF к себе куда-то, и потом, неважно, откроет он либо не откроет, а откроет в виде сайта, да, то есть, и таким образом вероятность того, что он вот сядет прямо сейчас его изучит, высока, чем PDF изучит. Поэтому, ну, можете придерживаться вот этих рекомендаций. Кстати, вот все это можно усиливать видеоворонкой. Дожимающими письмами, дожимающими рассылками Хотя здесь будет действительно та база, которой достаточно Но ее можно легко масштабировать Но если не будет той базы, о которой вот я сейчас рассказываю Тогда дожималки, видео, все, все это не играет никакой роли Так вот, после подписки крайне важно ему приходит нулевое сообщение опять же можно ввести автоматизацию либо через мессенджеры через чат-боты, либо через старый добрый e-mail маркетинг это тоже замечательно работает вот сразу же приходит мгновенное сообщение в котором ну как бы ведет ссылочка на эту статью либо на эту pdf очку которую вы подготовили и сразу же человека перебрасываться на страницу благодарности, в котором очень важно есть видео, где вы уже знакомитесь, где человек знакомится с вашей жестикуляцией, вашим голосом, вашей тональностью, вашей подачей. И здесь вы уже с человеком знакомитесь. Это лайтовое небольшое видео, где вы, опять же, благодарите человека за подписку и просто констатируете факт, что вот буквально через пару минут проверьте свой e-mail либо мессенджер, там будет э, ссылочка на то, что вы подписались. Поблагодарите и между прочим уже здесь а, в легкой форме, ненавязчиво продайте идею заполнить анкету и прийти к вам на консультацию. И что вы решаете благодаря своей каучсе, э, стратегической сессии, диагностики, либо консультации. Да, здесь будет очень мало людей, но здесь будет очень горячая аудитория, которой нужно решение здесь сейчас. И та аудитория, которым вы сможете продать уже прям на сразу же на первый день запуска этого трафика поэтому это очень важно запомните что в маркетинге есть психология продаж и еще буквально пару лет тому назад было достаточно э, 7 касаний чтобы человек у вас что-то купил либо принял решение воспользоваться вашим предложением но к сожалению сегодня этого недостаточно и сегодня нужно э, от 15 до 20 касаний до того пока он примет решение о вашей, вашем бизнесе услуге, вашего продукта хоть как-то воспользоваться то что вы ему предлагаете поэтому чем чаще вы делаете касание в разных формах тем лучше и видео всегда заменяет 8 раз более эффективнее чем любой текст поэтому я и говорю что очень важно вот человек подписался коснитесь на странице благодарности своим видео пускай человек с вами познакомиться здесь начинается вот как раз выстраиваться вот это доверие к вам да то есть поэтому имейте в виду. вот после этого человек человеку нужно проявить заботу да то есть через два дня после подписки нужно ему прислать просто сообщение просто e-mail а, и проявить заботу а изучил ли он да, то есть э, инструкцию материал pdf да то есть сайт потому что это очень важно Продайте еще раз важность изучения этого материала и проявите заботу не давите не просаживайте человека никаких дедлайнов не нужно этого делать проявите заботу в сегодняшнее время в очень сложные времена а, когда и так очень напряженная ситуация в мире очень важна забота не прогибание, а работа через ценности через заботу и вот на этом первая фаза заканчивается на этом первая фаза заканчивается тем самым вы получили дешевого подписчика это очень важно человек коснулся с вами уже получил единицу контента через pdf либо но ну, через инструкцию через сайт который вы сделали там материал выложили и кстати а в самом этом материале, в PDF, либо в инструкции, да, то есть на сайте в конце предложите, продайте идею, снова прийти к вам на консультацию, как вы решаете а, проблемы через консультации. Да, то есть, а, ключевое действие прийти к вам на консультацию, да, то есть бесплатную консультацию кстати потом когда будет шквал заявок когда вы уже не сможете справляться с консультациями вы либо сможете нанять диагностов на да, то есть, которые будут продавать вместо вас проводить консультации либо же проводить консультации уже платно да то есть повышать ценник повышая качество аудитории которая будет покупать вас платной консультации на платных консультациях до продавать да, то есть уже на большой чек либо же вход в бизнес подороже так вот и смотрите у вас уже несколько касаний вы дали контента и вот в pdf либо в инструкции вы уже продаете идею консультации потом вы через видео познакомились продаете идею консультации на странице благодарности и через письма вы касаетесь, что несколько раз чтобы человек изучил вот эту инструкцию вот эту pdf то что вы для него подготовили опять же где упоминается возможность на консультацию вы собрали дешевый трафик дешевый качественный трафик с которого вы уже подогрели единицами контента и вот дальше начинается магия на которой мы начинаем с понедельника то есть вы проводите вебинары каждую неделю по четвергам это магический магический день самый золотой сколько я уже изучил проводил по понедельникам вторникам средам э, четверг это самая золотая середина когда э, люди хорошо приходят на вебинары и вот с понедельника вы начинаете рекламировать свой вебинар опять же на отдельную подписную для того чтобы не пытаться э, для всех да то есть э, э, что-то продать а самой горячей и целевой аудитории которая к вам приходит э, и тем тема которая актуальна чтобы они приходили на вебинар да то есть опять же рекламируйте подписную которая делает все кстати можно делать на бесплатных сервисах сегодня это более чем возможно да то есть где есть чат боты мессенджеры там есть бесплатные посадочные страницы сегодня это намного проще чем это было еще лет десять тому назад когда только-только все начинали и нужно было за домен за хостинг за email рассылщик это все платить как вспомнишь так вздрогнешь это вот, и поэтому, начиная с понедельника, вы начинаете регистрировать на вебинар. Потом, вторник, среда, вы рекламируете на всю базу, на всю абсолютно базу, которая у вас собирается, что у вас проходит вебинар на такую-то тему, и вот уже на вебинаре вы будете продавать свое бизнес-партнерство, либо вы будете продавать идею своего курса наставничество и так далее и кстати вот люди будут регистрироваться на вебинар вы все письма которые будут приходить в понедельник вторник и среду вы отсылаете даже на те кто уже подписался на вебинар чтобы их еще дополнительно прогревать то есть вы три письма под разными углами рассказывайте о выгодах и о решениях проблем ваших потенциальных клиентов и партнеров которые вы расскажете на вебинаре и эти письма также приходят. Опять же, хочу сконцентрировать внимание те, кто регистрируется на вебинар. Не нужно исключать их от рассылок. Тем самым они будут проявлять еще большую интригу, да, то есть э, сохраняться интрига, утепляться человек. Э, вы будете вызывать дополнительными сообщениями и, и еще больше желания прийти к вам на вебинар напоминание себе грубо говоря контакт контакт контакт напоминание себе так вот когда человек регистрируется на вебинар у него опять же приходит страница благодарности страница подтверждения где опять же вы записываете видео и говорите Привет, меня зовут так-то. Благодарю, вы успешно зарегистрировались на вебинар, который пройдет вот в этот четверг в такое-то время. На этом вебинар вы еще раз продаете этот вебинар, да? То есть на этом вебинаре вы получите вот это, узнаете об этом, вот это, вот это, вот это. Обязательно приходите. И кстати, если вы хотите прямо сейчас решить эту проблему, вы можете не дожидаться вебинара записаться ко мне на консультацию и мы решим вот какие-то такие-то задачи у вас я помогу под вас подстроить вот эту вот эту вот эту стратегию то есть вы еще раз здесь касаетесь лайтово легко непринужденно возможности прийти к вам на стратегическую сессию на консультацию да то есть ненавязчиво кстати ребят опять же хочу заострить внимание. Если вот вы сейчас на это все смотрите, на эту всю модель, и вы понимаете, вы хотите внедрить это для своего бизнеса, потому что если вы хотите масштабироваться и продавать не одному, а не двум, а есть такая, такое понятие, да, то есть one-to-many, да, то есть один для многих. Если вы хотите стать лидером рынка, если вы хотите стать авторитетом и хотите построить свой личный бренд намного быстрее, и что позволит вам приводить самых качественных аудиторий, поднимать уровень своего ценника, рекрутировать, продавать массово, да, то есть когда вы провели один вебинар и к вам сразу же 10-100 клиентов, 200 клиентов, 110-20-50 партнеров с одного вебинара, да, то есть вы сразу же построите свой бизнес, вы сразу же запустите свой любой бизнес, свое направление только с одного вебинара. Приходите ко мне на консультацию, буквально опять же говорю 15-20 минут, при котором я, в принципе, проанализирую, чем вы занимаетесь и как наилучшим образом для вашего бизнеса вот эту систему внедрить. Напишите, хочу систему, либо находите меня контакты в личные мессенджеры возможно я прикреплю еще ссылочку ко мне на консультацию записаться записывайтесь и опять же 15-20 минут мне этого будет достаточно чтобы понять можем ли мы друг другу быть полезны так вот ребят продолжаем после того как человек зарегистрировался Ему приходит мгновенное сообщение, да, то есть нулевое сообщение, вот вы можете видеть под стрелочкой, нулевое сообщение, опять же подтверждение о том, что человек записался на вебинар, и еще раз продать идею, какие выгоды человек получает от вебинара, в какое время и так далее, а потом э, напоминание и возможно немного ценностей, интриги, э, предвкушения. во вторник приходит сообщение, потом в среду, грубо говоря за сутки напоминает, о том что завтра у нас пройдет вебинар на котором мы опять же разберем вот такие то моменты при еще больше карт о чем вы поделитесь возможно знаете как тузы с рукава когда вы говорите ну о чем-то забыли рассказать и вот кстати мы еще поговорим об этом и вы узнаете вот это вот это что решит вам вот такие то какие-то проблемы и приведет вот к такому-то результату да, то есть потом в четверг за 6 часов до начала и за один час до начала. Это база. Вот это то, что обязательно должно быть. Все остальное это уже масштабирование, да, то есть докручивание самого вебинара, где можно, кстати, вебинар превратить в авто-вебинар. Но я, кстати, не рекомендую сразу же превращать в авто вебинары рекомендую несколько раз провести живые вебинары для того чтобы посмотреть конверсию и выбрать самый лучший да то есть тот который конвертирует лучше всего и когда готов авто вебинар мы можем доводить конверсию в доходимость в 50 60 процентов и всякие дожимные разные серии приводить когда вебинар начался и во время вебинара человеку еще приходят дополнительные напоминания так вот ребят потом настает день X. Четверг. То есть сам вебинар, который вы проводите, в четверг вы проводите свой вебинар, это может быть и в 12, и в 13, и в 18, в 19, анализируйте свою аудиторию, на которой вы обещаете, кому-то проще вечером, кому-то проще утром, но всев... Всев... благодаря сегодняшним технологиям вы можете провести днем, а потом автовебинар превратит несколько кликов и провести его вечером, либо наоборот, провести вечером и потом сделать его в виде повтора на следующий день утром. Поэтому сегодня это все легко на самом деле делает. И вот вы проводите вебинар по определенной структуре, потому что ну как бы результат от вебинара это 50 процентов ваше предложение ваш кофер которым нужно составлять и потом определенная структура продающего вебинара это очень важно и на самом вебинаре вы призываете заполнить анкету да то есть которая приводит на заявки к вам на стратегические сессии на вашу стратегическую консультацию и здесь происходит несколько сценариев да то есть самый наилучший это сценарий вот который человек посидел на вебинаре ему все понравилось он заполнил анкету все он ваш потенциальный клиент партнер вы с ним проводите потом встречу с ним консультацию а, но к сожалению опять же конверсия будет такова что 10 20 30 процентов людей оставят э, анкету да то есть запомнят анкету следующие сценарии будут таковыми что хорошая львиная часть даже не дошли до вебинара по тем либо иным причинам либо же они были на вебинаре но им чего-то не, не хватило и не хватило информации не дожали вы и так далее да то есть и человек не заполнил анкету и с ними надо как-то коммуницировать поэтому мы всех тех, кто не заполнил анкету мы вот те кто не были на вебинаре и те кто были на вебинаре но не заполнили анкету мы прям их квалифицируем в одну группу не заполнили анкету и нам нужно максимально сделать так чтобы а, максимально а, всех людей которые зарегистрировались на ваш на наш вебинар подвести к тому, чтобы ознакомить с материалом и дожать их, чтобы они заполнили анкету, чтобы большая часть людей пришло к вам на сессию на диагностику и вы им продали, да, то есть либо зарекрутировали. Поэтому, следующим образом, в пятницу и в субботу вы мотивируете людей посмотреть повтор. Да? То есть, мы даем возможность на 48 часов людям изучить повтор. Высылаем повтор в пятницу. Мы не говорим про консультацию в этих письмах, не про, не, не про что. Наша задача продать людям посмотреть повтор вебинара. В пятницу, субботу мы мотивируем человека изучить вебинар. А на вебинаре уже продается идея прийти к нам на консультацию, вот, и после того, да, то есть, после того, как эта процедура вся проделана, нам этого недостаточно. Нам нужно повышать конверсию. И на следующей неделе, на протяжении понедельника, среды, пятницы, то есть, вот на протяжении недели, вот через день, мы высылаем три контентных письма, ценных, полезных контентных письма которые можно сделать таким образом мы берем наш вебинар контентную часть которую мы делали где мы раскрывали какие-то три фишки мы их немножко квалифицируем в текст переводим в текст немножко под разным углом записываем и в виде статьи в виде письма мы присылаем понедельник потом среду потом пятницу и в каждом этом посте в каждом этой статье в каждом этом письме сообщение мы интегрируем призыв к действию прийти к нам на стратегическую сессию. Таким образом, мы под разными углами еще полезны, проявляем заботу, мы еще обучаем под разными углами, касаемся человека не только через видео, но еще через текст, да, то есть потому что человек кто-то читает более внимательно и ему доходит намного лучше, чем он там где-то вебинар посмотрел по разному, да? то есть опять же Касание, касание, касание, через заботу, через ценность, без каких-либо продавливаний. Как вы видите, здесь нету никаких дедлайнов. Нет, есть лайтовый дедлайн, вы можете, например, там в среду и в пятницу сказать, это, ребят, последнее напоминание, Я больше, ну, как бы, больше возможности записаться ко мне на консультацию не будет, поэтому прямо сейчас можете принять решение. Но через заботу, через ценность. Вот. вот таким вот образом, ребят, если вы сложите а, вот этот конвейер, вот этот механизм продаж через вебинары, первое, чего вы добиваетесь, во-первых, вы добиваетесь очень дешевых подписчиков к себе в базу, а, целевых подписчиков. Во-вторых, вы уже на самом старте начинаете выстраивать с ними взаимоотношения, вы начинаете касаться через единицы контента, и уже здесь небольшое количество людей, самых горячих, начинает приходить к вам на консультации, при которых вы уже будете рекрутировать, продавать а, все, чтобы... Вот, ваш продукт услугу и так далее ваш бизнес потом вы следующий момент который решает эта воронка это приводит высококвалификационных людей уже на вебинар то есть подогретых людей приходит на вебинар это дает что большее посещение на сам вебинар то есть не 10 не 20 процентов а от 30 и выше процентов посещения на ваш вебинар и из-за того что вы уже проделали хороший пласт касани с вашей аудиторией контактировали с ними, взаимодействовали с ними, процент в продажу и в принятии в решения будет намного выше, да, то есть. Именно в анкету, для того, чтобы... И к да, то есть это не 5%, не 10%, а намного-намного выше. То есть со всей этой воронки вы можете достигать до 50% прихода людей к вам на консультации, на стратегические сессии, при котором вы не будете по часу с ними общаться, вы будете по 20, по 30 минут с ними общаться, потому что они уже будут все знать. Вы уже донесли до них всю идею, а, то, чем вы можете им помочь. Задача просто уже дойти до консультации, чтобы человек допринял решение. Дожать, так сказать. И к вам будут приходить достаточно высококвалифицированные, теплые заявки на консультации, где вы за 15-20 минут в конверсии от 50% и выше в продажу, в рекрутинг, вы будете себе а, приводить клиентов, партнеров в бизнес. Это очень круто. Поэтому, если вы хотите это внедрить, можете написать хочу систему мы с вами опять же пообщаемся и я проанализирую как это можно внедрить для вашего бизнеса да то есть 15-20 минут буквально несколько вопросов для вас которые в принципе определят это зайдет эта тема для вас хотя очень мало тем, в принципе, которым это не зайдет, но очень важно адаптировать именно под ваше направление, под вашу нишу, потому что это все нужно, вся презентация, все инструменты подготавливаются индивидуально. Вот, ребят, и в скором времени я подготовлю продолжение, потому что это первый эпизод. А в следующем видео я обязательно расскажу, какие очень важные, сверхважные вопросы нужно задать себе перед тем, как подготавливать всю эту воронку. Как, э, перед тем, как под, подготавливать какую-то полезность в виде PDF либо статьи. А, как, на какие вопросы нужно ответить перед тем, как подготавливать вебинар. Да, то есть тему вебинара, потому что если это сделать на бум, если это делать просто нативно и интуитивно, к сожалению, эта воронка не будет работать так хорошо, как хотелось бы. Поэтому с вами, с вами был Виктор Бандалет. Кому интересно, пишите «хочу систему», мы с вами обсудим этот момент обязательно. И, либо же, я думаю, где-то будет анкета, которую вы заполните. Я, в принципе, уже даже по анкете посмотрю, смогу ли я вам помочь. И, в принципе, до встречи в следующем видео. Пока-пока.